нашу вторую лотерею, да, я бы сказал теми же словами, что у меня пост, да, «С миру по нитке голому рубашка». Потихоньку, потихоньку начинаем развиваться, раскручиваться, да, и на сегодняшний день мы уже разыгрываем второй розыгрыш. да. Вкратце, быстро напомню, первый у нас список, это основной розыгрыш, да, состоит он ну, из 12 партнеров, которые могут сразу купить билет за 500 рублей э, для участия в розыгрыше на главный приз 6000 рублей. Как видите, да, все сто процентов денежных средств, которые участники вкладывают, покупают, да, в лотерею, мы разыгрываем среди партнеров для того, чтобы помочь кому-то, да, в продвижении основной площадки нашей World Money. На мой взгляд, это очень хорошая идея, на мой взгляд, это хорошая помощь тем, у кого возможно, структура встала, возможно, спонсор не работает больше не помогает, возможно. У самих не получается приглашать, и так далее и тому подобное. В любом случае, это хорошая помощь, даже для тех, кто заходит в лотерею, на мой взгляд, да, и видит в этом не какой-то способ заработка, да, а видит это просто как игру какую-то, да, и заходит в игру в эту с настроением, с таким, что если даже не выиграл, то кому-то помог, слава богу, из партнеров фонда. Ведь фонд у нас так и называется, фонд взаимопомощи World Money. Да? И мы э, этой марки, как говорится, придерживаемся. Вот. Но, а второй список у нас мини. Пять э, человек, которые скидываются по 100 рублей э, да, для того, чтобы разыграть билет в основной розыгрыш. Также хочу добавить, друзья, конечно же, если э, начнет более оперативно и более э, быстрее заполняться список, то я его увеличу с градацией до 5, да, чтобы, как говорится, не было простое И, возможно, даже в один розыгрыш мы разыгрывали не один билет да, за 500 рублей, а 2, и 3, и 4. Э, то есть все, как говорится, по мере нашего роста и развития. Итак, сегодня у нас очередной список с пяти человек э, заполнился. В нем сегодня участвуют Елена Авраскина, Руслан Шарипов, э, Пущева Татьяна, Левит Абраханян и Ольга Арзуманян. Итак... Э, Друзья, кстати, забыл спросить, а вообще видно меня, слышно? Все, демонстрация идет, хорошо, все. Все <с хорошо. Итак, отлично. Тогда что, идем в наш известный да. напомню тем, кто может быть первый раз, кто не первый раз, кто слышал, кто не слышал, независимый сайт по всему миру, Рандстав это генератор случайных чисел, мы от него никак не зависим, он от нас никак не зависит, его работа идеально я уже видел десятки людей, которые сотни людей проводят лотереи, пользуются именно Рандстав, потому что он достаточно прост, прозрачен и, ну, как говорится, люди довольны его работой. Напомню, что мы берем диапазон, да, диапазон, так как у нас 5 участников, 5 билетов, да, мы берем просто, и они все идут по порядку, 1, 2, 3, 4, 5, соответственно, мы берем список из диапазона от 1 до 5 да, и разыгрываем число. Для того, чтобы на данный момент мы убедились в том, что ничего не подстроено и люди ничего не подумали, я еще раз иду на обновление страницы, обновляю, как видите, сайт обновился, задаю диапазон. И что, начнем разыгрывать очередного победителя на 500 рублей на участника основной лотереи для победы для участия в 6000 рублей. Итак, парабанная дробь. Генерировать! Бух! Итак, очередным победителем второй лотереи у нас становится пятый билет. И пятым под номером пять у нас становится победитель Ольга Арзуманян. Мои поздравления, Ольга. Оля, поздравляю тебя! Итак, Ольга, сразу же в прямом эфире давайте я вас внесу в основной список. А, хоть вы у нас уже там и есть, да? Так. Да, есть. Вы уже у нас есть, у вас уже больше шансов. Кстати, напомню, да, что покупка билетов может быть, ну, несколько билетов, можно, ну, то есть неограниченное количество можно покупать, а, то есть ради бога. Соответственно, те, кто будет участвовать в лотерейках за 100 рублей, также, если будут повторно выигрывать, да, такие варианты тоже возможны. Значит, тем больше будут увеличивать шансы на победу в основной лотереи на шесть тысяч рублей. Итак, Ольга, остались номера три, четыре, пять, семь, восемь, десять, двенадцать. А давай в пятый номер, Диман. В пятом номере, да, вас тут вписывают? Пятый. Так секунду. Секунду. <кх> Какой-то произошел сбой переписи населения. Секунду. Так. А, вот в чем вся беда. Сейчас. Это да. Ольга не до конца там скопировала. Так, еще раз. Значит, этим мы уже разыграли билеты. Что ты будешь делать? Переживаю как за себя. Копировать пятый билет, да? Все, вроде вот так вот. Первый внеси, я только что тебя перевела. Логин Волга, Нестерова Галина. Вписывай. Первый. Одну... Одна, на на основе, пользы не буду не... Пишите мне. Я... Хорошо, Одна. давайте. Все, давайте, друзья, на этом заканчивать прямой эфир. То есть, все, поздравляю очередного нашего победителя. Участвуйте, выигрывайте. Становитесь известными у нас в фонде как победителями лотереи. На этом все. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч. Угу. Всем счастливого. Опять не повезло у меня.